Если вы смотрите это видео, значит вам интересна тема торговли фьючерсов на рынке CME. Приветствую на втором видео из серии коротких видеоуроков по использованию торговой платформы NinjaTrader 8. В прошлом видео, ссылку на которую можно найти в правом верхнем углу, я рассказал и показал, как и где скачать торговую платформу. Сейчас давайте разберемся с установкой Ninja себе на компьютер. Первым делом открываем ту директорию, Куда был сохранен установочный пакет. Кликаем дважды левой клавишей мыши по файлу и увидим окно помощника установки Nintendo 8. Жмем кнопку Next. На втором шаге установки нам предлагают внимательно прочитать текст соглашения и подтвердить свое согласие со всем описанным в нем. Кликаем по чекбоксу i Accept, чтобы сделать кнопку Next активной, и жмем по ней, чтобы перейти на следующий шаг установки. Далее нам предлагают выбрать скин торговой платформы по умолчанию. Slate Gray – вполне вменяемый вариант. Я тут ничего не меняю и жму кнопку Next. Меня перебрасывает на следующий шаг установки, где прописан путь к директории куда будет установлена ниндзя. Этот путь я не советую изменять. Оставляем как есть и жмем Next. Поздравляю, все готово для начала установки. Жмем кнопку Install. Содержимое окна помощника установки опять меняется и мы уже видим прогресс бар в котором отображается статус установки. Спустя какое-то время экран станет черным и появится окно предупреждения от встроенной системы контроля учетных записей. Так как установка требует прав администратора, то разрешаем установку. К сожалению, моя программа захвата видео с экрана не записала это окно, но оно есть. После того, как все будет готово, помощник установки покажет финальное окно, где будет сказано, что установка завершена и для выхода из помощника нужно нажать кнопку финиш. Жмем кнопку финиш. Теперь можно запустить торговую платформу двойным кликом по ярлыку на рабочем столе. Если у вас 64-разрядная система, то жмем по ярлыку, у которого в названии присутствует текст 64 бит в скобках. Как узнать, какая версия операционной системы у вас, можно перейдя по ссылке в правом верхнем углу. И вот, наконец-то, можно увидеть, как выглядит Ninja Trader 8, а точнее, главное окно торговой платформы. Скин по умолчанию – это стильные черные цвета. В следующих видео я расскажу о базовых настройках, о создании подключения и о многом-многом другом. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, если еще не подписались, жмите на колокольчик, чтобы первым узнать, когда я загружу следующее видео. Не скупимся на лайки и дизлайки, это же просто один клик, а мне приятно. В комментариях можете задавать вопросы, буду стараться отвечать. А пока все, увидимся в следующих видео.